Закончилось. Все свободны Всем спасибо Приблизительно то же самое Вот этот хрен хочет сказать Война закончилась Всем спасибо Но не все свободны причем Но Ничего не закончилось Вообще ничего не закончилось Только начинается Артисты это, это, это как до какой степени наглости да надо, там людей подвешивают, убивают пачками, они все это прекрасно знают. Во всех колониях голову отрезают, нитками пришивают, там жуть, что творится, и выходит и про какую-то конкретно Ярославскую колонию, где конкретного Макарова избивали. Не система, в которой работает этот гаденыш, не система подонков, в которой нет закона. Я еще раз удивляюсь и обращаюсь а, к преступному сообществу, реальному, которое существует, то есть тем, а, кто там величает себя там блатными. и как же так можно? Вы живете по своему закону, да, есть еще государственные законы, но они не пользуются этими законами. Они пользуются своим беспределом, и вы смотрите сквозь пальцы на этот беспредел. Всегда, даже у преступников есть закон. Так мир устроен, а у этих сволочей никакого закона нет. Как это может быть? Объясните мне. Они совершают в отношении вас преступления. Почему вы, преступники, не совершаете преступления в отношении их? Я не понимаю. Или вы в Белоснежку играете, там, я не знаю, что, что вы сидите, Такое событие, которое произошло при поддержке интернета, оно бы, если бы выстрелило во всех колониях в виде протестов, нашло бы отклик в душах всех людей, которые находятся на воле. Вот. В Ярославской колонии группа заключенных объявила голодовку. Вот мне такой ответ на это. Очень хорошо. Но гражданское сообщество должно это поддерживать. Люди, которые находятся на воле, они должны поддерживать тех, кто находится в тюрьме. Не по каким-то блатным принципам, да? а из-за сострадания хотя бы. И не позволять чтобы там в тюрьме не действовал закон, чтобы там творился беспредел. Вот Минюст, вот видите, откликнулся тоже Минюст, ну какие молодцы. Намерен до конца года внести в Госдуму закон законопроект про о компенсации за надлежащие условия содержания заключенных. Знаете, что я вам скажу, как это было? Вот Шухер начался и понимает, бля, что делать, что делать? А давай напиздим, что мы сейчас законопроект. А нет никакого законопроекта. Ну мы скажем, что к концу года его внесем. Что законопроект о компенсациях сложно написать? Я 13,5 лет депутатом работал, я вам этот законопроект напишу за 25 минут, могу забиться об заклад, 25 минут, давайте поспорим, я вот если, если нормальную сумму кто-то выставит, я прям в прямом эфире, ну просто мне подсказывайте мне неохота, от руки даже не печатая, за 25 минут напишу законопроект, нормальный, который можно смело принимать в Госдуме. А они к концу года, блядь, только состоятся, они как законотворцы. Вот эта тварь. Жителю Детройта, которого арестовали по ошибке, присудили 3,5 миллиона компенсаций. Там есть этот законопроект о компенсациях. Нет, там законопроект о компенсациях. Человека перепутали с убийцей. Он показ документы, я такой говорит, да, документ фальшивый, иди в тюрьму. Две недели продержали, привезли к судье, а в суде человек, который, в отношении которого совершили преступление, один из потерпевших говорит, да это не он. И все. 3,5 миллиона компенсаций за 2 недели в СИЗО. две недели в СИЗО человек продержали 3,5 миллиона компенсаций. Можете себе представить. Напоминаю только что Верховный суд Татарстана за убитого человека, ментами убитого, полицейскими убитого, которого пытали и убили, взыскал сумму, внимание, 50 тысяч рублей. Но до этого... До этого Кировский суд Казани взыскал по этому же делу сумму 10 тысяч. Потерпевшему, ну то есть брату покойного это не понравилось, он обратился в Верховный суд, требуя 3,5 миллиона рублей. Не долларов, а рублей. Ему показали от хрена уши 50 тысяч рублей взыщут теперь, еще не взыскали. Можете себе представить, 50 тысяч рублей за убиенного, которого пытали. И в Штатах 3,5 миллиона долларов за две недели в тюрьме. Как? Вот сколько, как можно вообще оценивать человеческую жизнь вот в России и в Штатах? Если там две недели в тюрьме стоит 3,5 миллиона, а в России смерть от пыток стоит 50 тысяч рублей. А? У меня слов нет просто. Вот касаемо сегодня э, сведения о смерти Архана Жималя, да, вот поэтому их убивают, потому что все прекрасно знают, кто, как относится. Ну, шлепнули, ну, на 50 тысяч, грубо говоря, да, а если американцев убили, а если вы американского журналиста, вот что бы с этой Центральной Африканской Республикой случилось, да ей Всей этой республики был бы, если бы там убили американского журналиста. Какого угодно, журналиста, самого плохого, недружащего, с Трампом, там вообще ни с кем не дружащего. И все. И... и потом мы рассказывали, какие злые американцы там и так далее. Всех бомбят там, истребляют и так далее. В Париже на здании мэрии вывесили портрет Олега Сенцова. Прошла манифестация такая, очень хорошо. То есть, это французские деятели культуры потребовали срочно освободить Сенцова. И самое главное, что они требовали от Макрона, чтобы он не шел ни на какие переговоры с Путиным, пока вопрос с Сенцовым не будет решен. Макрон решил по-своему.